Здравствуйте, уважаемые слушатели! Делаю очередное видео и считаю, что это видео сейчас будет, в общем-то, весьма необходимо, потому что это видео будет касаться как области стоматологии, так и области эндокринологии. Я очень долго вела войну на различных медицинских сайтах по поводу того, что стоматологи и эндокринологи не считают Нужным обращать внимание на состояние эндокринной системы, когда у человека возникает проблема с зубами. Но поскольку из собственного своего опыта, я, меня не учили тому, что на это надо обращать внимание. Но когда со мной случилась беда, и когда, в общем-то, мое общее самочувствие... Сказалось на том, что у меня начали сыпаться зубы, а они просто они не сыпались. У меня откуда-то взяли совершенно в здоровых зубах пульпиты. Вы сами прекрасно понимаете, что такое пульпит. Вот, я очень сильно задумалась. И когда я стала сопоставлять некоторые факты, то э, я вылечила вот эту проблему совершенно другим способом. Каким, э, э, в отличие от того, это, э, этот способ никогда не предложит вам официальная медицина. И после этого всем своим пациентам я стала назначать, помимо того, что они приходят ко мне, я стала назначать им рентгенографию, допустим, зубов, я стала своим пациентам назначать такое, такую процедуру, как УЗИ щитовидной железы. И сейчас мы поговорим о том, как щитовидная железа связана со стоматологическими проблемами в вашем здоровье. Итак, щитовидная железа находится у нас на передней поверхности шеи. То есть она находится под гортанью на поверхности щитовидного хряща и по названию этого щит хряща она имеет свое собственное название как щитовидная железа. Вот и весь секрет. Имеет она форму бабочки и расположена и, значит расположена она на этом я уже сказала на этом хряще. Имеет она форму бабочки и значит имеют правую долю, левую долю и перешеек. Ну, могут быть еще какие-то отклонения. Это совершенно естественно от, от вот этой общепринятой нормы, потому что мы считаем, что ах, вот если это норма, то значит другую не норма. Нет. Если функция не нарушена, значит просто это особенности страны и не особенности. Вот всякое бывает, ничего страшного в этом нету. Принимать за то, что вот а, у меня какой-то отросток на щитовидной железе, ой, не дай бог, значит, это уже патология, не надо. Если вы нормально себя чувствуете, если нет никаких нарушений функций, если анализы вам ничего не показывают, то значит у вас просто своя собственная конституциональная особенность. Значит у вас просто такое строение щитовидной железы. Итак, каким же образом щитовидная железа и зубы значит, зависят друг от друга? А на самом, самом прямом. Тут еще в связку можно взять и половые гормоны, а также функцию половых желез значит, эстрогены, так называемые гормоны, которые выделяют наши половые железы для того, чтобы нормально функционировала щитовидная железа и нормально работал кальциевый обмен. Значит, как мы видим, от нормального состояния щитовидной железы напрямую зависит фосфорно кальцевый обмен. Значит, именно два вот этих вот элемента, таблицы Менделеева, идут всегда связанные друг между другом, значит, именно от них зависит от фосфора и от кальциевого, значит, от фосфора зависит от наличия фосфора, а также от наличия жира растворимого витамина D. Ну, в какой-то литературе еще дают такое название, что это как про, про, про, про кальций, такой вот витамин D, как предшественник. Ничего подобного, просто в его присутствии, именно в присутствии жирорастворимого витамина D, идет нормальный фосфорно-кальцевый обмен. Фосфор обеспечивает нормальное проникновение кальция, потому что кальция не только содержится в ваших костях и зубах. А кальций также участвует в очень многих физиологических процессах, в частности в сокращении обычной гладкомышечной мускулатуры, в сокращении ваших мышц во время физических нагрузок, в сокращении сосудов, а также во ну, многих других значит, физиологических процессах. У щитовидной железы есть два гормона. есть несколько гормонов. Одни из них, как кальцитонин, они уменьшают количество кальция, потому что бывает такой допустим, гиперфункция железы, повышенное выделение кальция, оно совершенно никому не нужно, и тогда вступает в силу кальцитонин, который предотвращает вывод, кальция, значит, предотвращает вывод кальция в организм. И он просто способствует... То есть он уменьшает содержание кальция в организме. Значит, у нас, вы прекрасно знаете, что есть паращитовидные железы. Они располагаются на щитовидной железе, небольшими такими маленькими образованиями. Значит, паращитовидные железы нужны, они вырабатывают парад гормон. Именно парад гормон, вот пар, парад гормоны, и не только он, они участвуют именно в нормально они регулируют нормальную выработку и также усиление выработки кальция, в организме, если его недостаточно. В каких случаях может быть недостаточно кальция? Значит, либо э, это длительное э, стрессовое состояние, именно стрессовое. Я не говорю, что а, ой, я понервная, я расстроилась, что по телевизору мне фильм не показали, я расстроилась, что мне косметику не купили. Поним? Нет, именно длительные стрессовые ситуации, вот допустим, э, какие-то похороны, потерял, мама потеряла ребенка, или допустим, вот э, в 90-х годах он, мы вообще состояли, наша жизнь состояла из стрессов, э, у меня, допустим, 13-летняя была погранично стрессовое состояние, и, в общем-то, я выжила в этом состоянии, но, конечно, сказалось это все на моем здоровье, но, однако, благодаря тому, что у меня появились проблемы по здоровью, я дала очень много ответов на те вопросы, на которые медицина вам сейчас не дает ответа, но я могу дать ответ на то, что почему в результате того, что у вас начинают сыпаться зубы, вам надо обратить внимание на щитовидную железу. Я, в общем-то, начинала писать об этом на то же самое на сайте consmet.ru, там, где я первый раз начала, на других сайтах «Спроси врача». И вы знаете... Во-первых, у нас были страшные дискурсии с эндокринологами, которые категорически отказались со мной разговаривать на эту тему и сказали, что я, ну, фактически назвали меня дурой, что я вот таким вот образом ну, вообще неграмотный врач. Ну что ж, ради бога, я просто поняла, что действительно я зря регистрировалась на медицинских сайтах, потому что медицинские сайты, они пропагандируют общепринятую медицину, которая была у нас в 20 веке. Поверьте мне, что у этой медицины очень много фальшивых догм. Именно догм, в которые, вот я, допустим, увидела, я когда увидела, что связь именно щитовидной железы с кальцием обменом, я сразу начала говорить, что если у вас сыпятся зубы, обязательно сделайте УЗИ щитовидной железы. И еще один момент. Есть такое понятие, как величина щитовидной железы. Значит, щитовидная железа может быть нормальных размеров, может быть маленьких размеров. Если она маленькая, то этот недостаток, недостаток щитовидных гормонов вызывает очень много и заболеваний, и неприятностей. И всего лишь навсего необходимо эти гормоны дополнить. Если вам не хватает гормонов щитовидной железы, то не надо садиться на эльтероксины. Не надо садиться на синтетические гормоны щитовидной железы. Запомните только одно. Примите это как дому, как оксима, как хотите. Синтетические гормоны это гарантированный рак. Что такое рак? Рак это нарушение обменных процессов в органе. И может, оно бывает небольшого такого, ну, не угрожающего жизни, и это называется доброкачественная опухоль. А бывает такое, что такие обменные процессы, они идут настолько злокачественно, что у вас вызывают сарком. Это самое злокачественное заболевание. Ну, в общем-то, в нашей области это сейчас вот. И мы смотрим, боже мой, я всегда, я всегда считала, боже мой, я хочу найти средство от рака. И вы знаете, я его нашла. Средство от рака – это нормальные БАДы, это нормальный прием а, вот этих вот нормальных минеральных добавок, то есть это четкое понимание анатомии, физиологии и физиологии, то есть нормального функционирования органа и ненормального функционирования органа. Когда вы все это прочитаете, то в таком случае вы поймете и разберетесь. И вы, надеюсь, я немножко вам объяснила, почему связана щитовидная железа, состояние ваших зубов, костей, а также состояние вашей половой сферы. Если у вас недостаток щитовидных гормонов, у вас будут проблемы в этих двух сферах. Кости, зуб, кости, ну, кости зубы и вот эти половые органы. У вас будут на яичниках, на половых органах какие-то там новообразования и так далее. Вот фибромы, миомы будут развиваться. Если что-то в этой цепочке неправильно связано. Значит точно так же, когда к нам начинают обращаться. Что вы знаете, значит, у многих у вас есть такое заболевание, как парадонтоз. Так вот, парадонтоз – это заболевание невоспалительного характера, это как бы заболевание обменных процессов. Вот здесь как раз и кроется причина, что парадонтоз – это то, что вам не выявили патологию в щитовидной железе. То есть наверняка вам надо проверить щитовидную железу, и наверняка у больных парадонтозом вы процентов найдете измененные изменения на щитовидной железе. Значит, немножко сейчас коснемся щитовидной железы. Щитовидной железы, многие боятся, ой, не дай бог, узлы на щитовидной железе. Значит, я еще раз хочу ваше внимание привлечь к сайту Диляры Лебедевой «Гормоны в норме». Вот так и называется, Диляра Лебедева «Гормоны в норме». Замечательный сайт, он расположен на бесплатном хосте, поэтому очень долго функционирует. И я, в общем-то, уже когда-то я три 3, 3 суток сидела для того, чтобы разобраться, что произошло, и правильно я сидела на этом сайте. И вот сейчас, совершенно недавно, я вам говорила уже в своих видео о том, что я начала принимать БАДы и получила какую-то проблему, с которой я никак не могу поставить диагноз. Вот вчера, буквально вчера, спасибо этому сайту Диляры Лебедевой, я зашла в этот самый, я зашла и я поняла, что конкретно, какую-то конкретно-конкретно проблему я навлекала на свою шею тем, что, ну, в принципе, я тоже не знала, что, допустим, для меня вот это содержание, вот этого вещества э, в этом БАДе будет много. То есть у меня э, очень высокий, очень чувствительный организм. А почему он чувствительный? По одной простой причине. Я не лечусь в нашей медицине. Я лечусь исключительно БАДами. То есть э, что я делаю? Я смотрю по, э, по патологии, э, я смотрю по физиологии. Я смотрю по анатомии, по анатомическому строению, выясняю, какая цепочка обменных процессов заинтересована в, данном, в данной ситуации. И начинаю просто восстанавливать недостающие компоненты данной цепочки обменов. Вот что значит лечиться БАДами. А не то, что если у вас какое-то воспаление, надо либо резать орган, либо вводить антибиотик, который будет вам хробить не только этот орган, который вы лечите, а еще все остальное, а также почки, кишечник. И всю микрофлору в кишечнике, а, особенно вот цефтриаксон, он гробит вообще, это вот очень сильные антибиотики сейчас. Я вообще не понимаю, зачем вы пьете антибиотики, когда уже давно известно, что есть такое понятие, как иммуномодуляторы. Слава Богу, мои пациенты меня слушают. Я очень рада, вот я сейчас расскажу случай с моим пациентом, с которым мы сейчас э, связались. Это пациент-парень парень из Сибири. Э, значит, эпопея наша с ним еще не заканчивается. Э, мы уже больше, наверное, я не знаю, больше полгода, наверное, с ним уже разбираемся. Но слава богу, вот сделали все так, как надо. Слава богу, мы добились, что стоматологи вернули ему деньги за те горе рукоприплатные <свят> манипуляции, которые они ему сделали. Я очень довольна. Парень молодец. И он совершенно спокойно, совершенно четко следует всем моим э, действиям. Если я сказала купить какой-то бат, он совершенно спокойно покупает. то есть Я не навязываю ему покупки, которые мне нужны. Хотя, конечно, мне там нужно прокупаться. У меня есть, конечно, контракты. Но меня не волнуют эти контракты меня волнует здоровье меня волнует то чтобы люди благодаря мне получали нормальное здоровье и они его получают и не только здоровье но как видите еще и деньги возвращают за неправильное лечение я расскажу об этом парне и вот как раз вот по поводу щитовидной железы я как раз вот тоже ему задала вопрос и тут вот у нас получилось то что действительно там была заинтересована щитовидная железа и я ему сказала что так и так вот сделай УЗИ щитовидной железы я сто была права на УЗИ мы все увидели я говорю вот она твоя проблема вот почему у тебя такие проблемы с зубами вот почему ты никак не можешь Решить вопрос со своими зубами, они все летят и летят, и все никак не получается. А стоматологи как будто не видят, они только ему собираются имплантаты ставить и все прочее. Но сейчас мы а, перейдем потихонечку к этому вопросу. Я расскажу просто на примере. Итак, значит, у определенного органа должны быть свои нормальные, существуют нормальные размеры. Но это не, не значит того, что 9,5, допустим, сантиметров кубических должно быть только у вас, и все, больше никак. Вполне возможно, что у вас будет 10,2 сантиметра кубических. Ну, то есть здесь не, не имеет значения. Итак, мы коснемся размера щитовидной железы. Размер щитовидной железы считается нормальным от 10, ну, даже от 8 от, от, от 7, даже, я бы сказала, от 7 до, до 18 сантиметров кубических, это по нашей медицине. Значит, меньше семей, это уже маленькая щитовидная железа, и она ну, там уже нужно принимать гормональное лечение, там уже нужно думать о восстановлении недостающего количества гормонов, потому что железа маленькая, и она не сможет обеспечить такой огромный организм гормонами. В результате у человека развиваются гормональные заболевания. Вот и все. Значит, если вам необходимо вводить необходимое количество гормонов щитовидной железы, то не бежите за эльтироксинами. Есть такая трава, как белая лопчатка. Она продается, правда, она стоит больше 100 рублей, там 20 грамм. Но вы знаете, что я попила вот эту траву лопчатку, но, собственно, мне вот эти гормоны, они были не нужны. И мне, в общем-то, это была, ну, не очень приятная процедура, но я просто заказалась, я просто, ну, я же говорю, я экспериментатор, мне очень хотелось ее попробовать. Вот, поэтому у кого наблюдается недостаток гормонов щитовидной железы, значит, траву покупать по таким ценам, конечно, это очень дорого. И вообще, если у вас есть недостаток, по пер, перво, который вы об, только что обнаружили, то травками вы не отделаетесь. Значит, для этого фирма Иволар выпустила отличный препарат эндокринол. Правда, доза там огроменная. Там содержится трава белая лобчатка. Но она содержится в очень больших количествах. Поэтому убедительная просьба. Принимайте этот эндокринол. Но смотрите, если что, капсулу можно разъединить и вот этот эндокринол либо отсыпать в другую пустую капсулу. Лучше, конечно, глотать в капсулах. Я делаю так. Я сохраняю если капсулы есть, там у меня, допустим, ненужные, я вот эти капсулы расковыриваю, содержимое вы, вы, вы, вытряхиваю. Если я вижу, что я могу дешевый препарат какой-то купить в капсулах, я его покупаю, вытряхиваю содержимое, туда пересыпаю вот, вот эти избыточные эндокринол. Вот мне нужно, допустим, там совсем немножко. И я уже знаю, сколько мне нужно. Я туда пересыпаю, глотаю, потому что капсула обеспечивает всасывание этого препарата там, где эта капсула рассосется. Она рассасывается в кишечнике, потому что в желудке она может активироваться кислотой, потому что там вырабатывается концентрированная соляная кислота. И это надо знать. Поэтому вы совершенно спокойно можете эндокринолом. Он выпускается также в виде мази, которая втирается вот сюда в область щитовидной железы. Но это хорошо тогда, когда у вас уже все идет нормально, все хорошо, и вы уже просто можете... в мазях вы не сможете дозировать. Поэтому мази, если вы в первый раз обнаружили, это не ваше. Значит, если вы уже находитесь на лечении, нормализуется, стандартизуется ваше, ваше состояние, то не носить вот эти капсулы с таким огромным количеством дозы, вот это в бедной лапчатке, а можно просто взять крем эндокринол и себе обрабатывать, если нужно. Взял кремчик немножко, крема сюда намазала, все впитывается точно так же, впитывается очень хорошо, и люди вот, говорят, что очень даже, очень даже здорово. Но все дело в том, что врачи не назначают. Это действительно очень сильная помощь. Значит, дальше. Если у вас избыточный... Итак, мы смотрим. Значит, это недостаток гормонов щитовидной железы. Итак, у вас оказывается, что у вас щитовидная железа огромных размеров. Значит, у нас считается до 18 сантиметров квадратных. Когда-то я делала... Вообще я сейчас... Допустим, я говорю на себе на примере, чтобы вы видели, что врач в белом халате делает такую вещь, поэтому это вам надо делать тоже. Учитывая то, что у нас такой повышенный радиационный фон, поверьте, он повышенный везде, на всей территории. Неважно, был Чернобыль рядом с вами, не было. Чернобыль как был и остался, а нам о нем только перестали говорить. Все остальное радиация как была, так и есть. Значит, вам необходимо каждый год. Вот просто вы скажете: ага, вот в марте я буду себе делать УЗИ щитовидной железы. Вы, вам необходимо каждый год делать УЗИ щитовидной железы. Это меня спасло. Значит, в один из изгл... головы. У меня все время было 87 см кубических, 9,5 см кубических. И тут вдруг я прихожу делать себе УЗИ, я делаю и я шалела. У меня 16 см кубических щитовидная железа. И, значит, уже если щитовидная железа будет такого размера. У вас обязательно будут контурироваться узлы. Значит, не надо бояться никаких узлов. Спасибо сайту Диляры Лебедевой. Я поняла, почему щитовидная железа вяжет себе узлы. По одной простой причине. Она девочка умная. И она увеличивает. Она не может полностью вся просто взять и увеличиться. Шея маленькая, понимаете, она не поместится. Она бы увеличилась, но шеи не дает. Структура шеи, мышцы, она не дает. А мышцы-то не шупругие. Так вот, она начинает увязать узлы, она увеличивает свою поверхность для всасывания йода. То есть, если щитовидная железа начала вязать узлы, значит ей просто не хватает йода. И нужно дать ей йод. Если вы хотите дать йод, то ни в коем случае не используйте соединение йодида калия. Не любит она этого. Ни в коем случае не капайте настойку йода в там, 5 капель, в стакан воды и выпивайте. И вы думаете, что вы восстановили состав йода. Нет, на вот этот йод синтетический ваша щитовидная железа может вообще заблокировать выделение йода. И тогда вы останетесь просто ни с чем. Вы будете в полной опе. Ну, будем так говорить, в полной опе. Значит, что нужно для этого? Ходить, покупать салатики, ламинарии и так далее, это все ни в коем случае нельзя делать. Почему вы не сможете дозировать э, препарат? Значит, для того, чтобы из вот этой съеденной, э, съеденных водорослей э, вам выделить йод, организму необходимо затратить огромное количество, и ему необходимо понять, что ему это надо. Если, он, э, если ему не хватает, то вам нужно ввести сразу готовый йод. Лучше вводите, допустим, существуют БАДы, существуют капсулы. Я, допустим, пользуюсь свилдформом. Он стоит 2000. Значит, там 60 капсул, таблетки рассчитаны на месяц. Но мне хватает на больше, потому что, естественно, я не пользуюсь им каждый день. Если у вас отметили, что у вас действительно не хватает йода, и железа начала вязать узлы, вам не надо делать никаких вот этих вот, никаких дорогущих анализов. Если увеличилась железа до такого размера, и у вас стали определяться узлы, а у вас их не было – однозначно железе не хватает йода железа представляет вот образно если вам сказать железа представляет собой коллоид огромный мешок с коллоидом йодом с йодным коллоидом и уже по командам от головного мозга а также различным вот ферментам железа из этого коллоида выделяет себе либо Т3 либо Т4 либо другие различные гормоны Именно от этого зависит. Вы не сможете, а тогда, когда вы ей начинаете навязывать синтетические гормоны, то вы, вы подумайте только одно. Наша щитовидная железа вот здесь, вот, она полностью контролирует весь основной обмен в нашем теле. Она контролирует все-все-все органы, находящиеся ниже нее. Сердце, половые органы, почки, надпочечники, все-все-все. Выше щитовидной железы только головной мозг. Мы не будем разбираться, что там дальше контролирует это. Если хотите, пожалуйста, забирайтесь в анатомию. Только не читайте в топ 10, а открой, откройте учебник анатомии или задайте вопрос там, да, щитовидная железа, головной мозг. И вам выдаст очень хорошую э, информацию, очень хорошие источники информации, э, значит, по вот этим вот. По вот этой проблеме. Итак, если у вас все-таки увеличилось, я считаю так, что 16 сантиметров, это слишком много было. Я когда вышла, ну, я, мне, я пришла к эндокринологам, меня успокоили, ничего страшного, до 18 сантиметров кубических, это норма. А мне вот, наверное, моя интуиция, вы знаете, у меня вот я вышла с этим анализом, с вот этим после УЗИ, и вы знаете, я вот вдохнула, а выдохнуть никак не могу. Я поняла, что нужно что-то делать. И когда вот у Диляры Лебедевой я увидела, что щитовидная железа увеличивается в размерах для поиска йода, я поняла, что мне нужно принимать йод. Что я сделала? Я начала принимать йод. Вот у меня был свилтформ. Почему он неудобен? Потому что он дозируется по 50 миллиграмм. Значит, обязательно смотрите, чтобы на БАДах была дозировка. Еще, если вы принимаете синтетические препараты и все-таки боитесь там, заплатить большие деньги за натуральные препараты, я могу посоветовать вам турамин йод. Он стоит от 100 до 200 рублей и состоит из йодата калия, но не из йодида. Значит, вот йодат калия у меня организм поначалу сопротивлялся, а потом тоже стал неплохо переносить. Кстати, турамин замечательная вещь. И, значит, вот таким вот образом полтора месяца я принимала йод. Ну, я принимала Сфилдформ в 3 капсулы по 50 миллиграмм. Хотите, а, значит, Турамин там 100 миллиграмм, поэтому там 150 у вас не получится. А 200 миллиграмм это уже беременным, то есть не надо перебарщивать. Ищите препарат, который будет содержать 50 миллиграмм йода. Либо вот я покупала иммуностимул Дары Моря и там он содержал 170 миллиграмм йода. Великолепный препарат который очень хорошо восстанавливал вот этот йодный баланс. Мне он очень понравился. И я была очень довольна этим препаратом. И, в общем-то, за полтора месяца я очень хорошо восстановила, когда я еще через полтора месяца пошла на УЗИ. То есть я полтора месяца пила, дальше сделала... Ну, считаю, организм мне показал, все, ему хватит. Я прекратила прием, и полтора месяца подождав, я пошла, сделала УЗИ. И вы не представляете, у меня на УЗИ щитовидная железа была 10,5 сантиметров кубических. Никаких узлов на щитовидной железе не было. То есть я накормила этого ребенка тем, что ему требовалось. А теперь вернемся а, к нашим зубам. Значит, Когда а, женщина вступает в климактерический период, что такое климакс? Что такое начало вот, перестройки организма? Климакс – это тогда, когда организм лишается либо, либо резко, либо постепенно организм лишается эстрогенов, то есть должного количества. Если это происходит постепенно, щитовидная железа адаптируется, все происходит тихо. А если это происходит вдруг, то возникает климактерический синдром, когда человек вдруг понимает, что он, ему плохо. Значит, наши медики не умеют лечить это. Они начинают лечить только симптоматически. Симптоматика не дает... Вы будете пить огромное количество антидепрессантов, которые не будут давать вообще никаких эффектов ваша нервная система пойдет на полный срыв, значит, будет постоянно скакать давление. Мне уже тогда поставили гипертонию первой степени. Я говорю, ага, сейчас. И вот эту гипертонию первой степени я очень хорошо и быстро свела на нет. Я полтора, полтора месяца принимала йод, а также принимала БАДы. Они гормон замещающие, то есть с фитоэстрогенами. Этот БАД называется медисоя, который полностью замещает э, недостаток гормонов, э, половых гормонов в организме. И таким образом, как только я приняла одну капсулу медисой, у меня мгновенно все исчезло. То есть организм получил дозу нужного. Значит, в таких случаях никогда не рассчитывайте на то, что вы будете заваривать травки и что вам всего хватит. Вы не заварите и не сделаете столько, сколько на данный момент нужно организму. Организм кричит «СОС!». Значит, БАК – это концентрированные отвары трав, Который содержит именно нужно грамотная фирма Медисоя, кстати, еще есть и кальций. Поэтому медисоя сразу мгновенно прекратила вот такие вот явления. И, в общем-то, как только я выпила этот препарат, я 8 месяцев сидела час в час на этих таблетках. До тех пор, пока вот я не восстановила себя. Это было много 10 лет назад. Климакса было э, еще Климакс не приходил, но у меня была погранично-стрессовая ситуация, и вот такое вот дало. Я очень быстро нашла, единственное, что мне пришлось трое суток просидеть перед компьютером и читать, читать, читать, искать до тех пор, пока я не дошла. Я взяла рядом каталог Vision, открыла на первой странице и обалдела. Я увидела эту медисую, и все, я поняла, что, она, что это то, что мне нужно. Ну вот, Понимаете, когда мозг ищет, он находит. И теперь мы не расстаемся с этим препаратом, замечательный препарат, он хорошо лечит, он хорошо восполняется и он применяется не только при климаксе, его нужно применять и во взрослом и в нормальном состоянии, и в молодом возрасте для того, чтобы оттянуть период наступления климакса и продолжить а, свой детородный период, если вдруг вы хотите все-таки еще иметь детей или вообще иметь детей. Вот, а также его следует попринимать тогда, когда у вас ничего не получается с детьми, когда у вас не получается забеременеть. То есть этот препарат вполне заменяет всю гормональную терапию, всю эту гадость, которую вам назначают ваши эндокринологи и, и гинекологи, которые меня тоже отправили. Я ходила и к эндокринологам, и к гинекологам, они меня отправили к диетологам. Вот, потому что параллельно это, такие дела могут сопровождаться еще резким увеличением веса. Но когда вес увеличивается за месяц на 20 килограмм, то это уже говорит о том, что это не диетолог должен разговаривать, что здесь какая-то патология имеется. Но, к сожалению, я вот теперь эндокринолухом называю эндокринолухами. Вот. А гинекологи тоже самое, они тоже не соображают в этом деле. И вот мы сидели перед кабинетом, и девочка рассказывала, когда ей были назначены гормоны. И гинеколог своими назначениями сделала человека диабетиком. И теперь она три года сидит на инсулине и гробит свою поджелудочную железу. Поэтому, когда у вас начинают диагностировать такое состояние, как парадонтоз, что такое парадонтоз? Это убыль убыль костной ткани на альвеолярном отростке. То есть вашим зубам не на чем держаться. Так вот, ну вот представим, это лунка, здесь у нас виси, стоит зуб в этой лунке. Вот он подвешенный, вот он здесь. И постепенно, значит, по, по каким-то причинам костная ткань начинает убывать. По каким причинам начинает убывать костная ткань? Вот нарушается работа всей этой цепочки, о которой я вам говорила. И вы, значит, и начинают там, и там костную ткань имплантировать, и все прочее. Ребята, организм справится сам и сам нарастит все, что ему нужно. Ему только нужно помочь и дать строительный материал. Это равносильно тому, что у вас разрушился дом, допустим, у вас разрушилась стена, просто все, сгнилась одна стена. Скажите, вы можете эту одну стену сделать без строительного материала? Нет. Точно так же и здесь, если у вас при парадонтозе э, исчезает костная ткань всего лишь навсего, проверьте все вот эти цепочки, сделайте УЗИ щитовидной железы 100%, вы увидите, что на ней она увеличенных размеров, Но ну, хотя до 18 сантиметров, если, я считаю так, что все, что больше 11 сантиметров кубической щитовидной железы, это патология, уже уже организм работает неправильно, щитовидная железа ищет йод, ей не хватает, а йод ей нужен для выработки гормонов. Значит, вот недавно с этим парнем у нас была такая же ситуация. Значит, он мне прислал снимок, и на снимке я вижу, что у него с одной стороны на месте удаления зубов. Почему я говорю на месте удаления зубов? Потому что когда зубы удалены, видны, вот, контурируются вот, эти вот контур вот этого зуба контурируется в косте, и там лунка должна зажить. Так вот, у него лунка зажила не так, как положено не костной тканью, а она зажила каким-то конгломератом, и он как раз... И ему ставят э, диагноз «цементома». Ой, бедные ж наши стоматологи. Ну, надо было долго думать о том, чтобы поставить, конечно, такой диагноз. Значит, когда он обратился ко мне, ему сразу сказала, скажи, пожалуйста, спросила про вот это вот «цементома». А, а там еще как раз э, ему собирались... В общем, ему напортачили в зубе, и зуб собирались удалять. Я говорю, ты понимаешь, что если у тебя с одной стороны выросла вот такая цементома, то она у тебя вырастет из другой стороны. Как бы опять говорю, дохрена да козе баян, правильно? Я говорю, тебе в ко ни в коем случае нельзя, потому что любая операция на кости у тебя нарушена осификация, у тебя нарушен фосфорно-кальциевый обмен. И я сразу ему сказала, немедленно идешь делать УЗИ. И что вы думаете, он приносит мне УЗИ, и на этом УЗИ видно щитовидная железа 16 сантиметров кубических и на ней узлы. Я говорю, все, собирайся, покупайте бады, что я ему сказала, он купил Energy диет вот, вот эту банку для питания, там в одной дозе там 50, там одна, ну, 50 миллиграмм йода, плюс-минус 49, там 52, где-то вот так. Значит, тебе, он не собирался пить полностью, сидеть на этом Energy Diet, поэтому 50 грамм йода ты получаешь с этой банкой, а 100 миллиграмм йода... Ты должен получать, ты просто купи бак, можешь даже купить турамин вот этот вот, но лучше не надо, лучше купи натуральный бак, не пожалей деньги, потому что это запомните со щитовидной железой, у вас будут шутки плохи. Поэтому вам надо восстанавливать свой фосфорно-кальциевый обмен и параллельно вы восстановите и свою кожу, и свое лицо, все замечательно восстанавливается, когда у вас полностью нормально работает щитовидная железа. Я потом все-таки хочу коснуться окны, потому что я вот смотрю сайт Амины Косметолога, мне очень нравится этот сайт, очень грамотная девушка, очень приятно видеть а, такие грамотные видео, очень приятно видеть, что человек знает, о чем говорит, не пекает, не бекает, не мекает, но, к сожалению, у меня пока не совсем получается, но я просто веду именно в своем стиле, и я хочу с вами разговаривать так, как будто мы с вами сидим, разговариваем рядом друг с другом на кресле. Поэтому я делаю видео именно в таком формате. Я рассказываю простым языком, простым людям. Я разговариваю не со специалистами. Вот, поэтому амину я видела ее видео по поводу окне. молодец, она мне очень много объяснила, но у меня есть своя наработка по поводу окне, которую я получила параллельно к тому, что я лечила зубы и стимулировала иммунитет человека. Я нашла средство, которое на раз-два справляется с этим окне. Ничего не надо, нужно просто а, пить вот эти таблетки. Ну, причем, конечно, а, уважаемые товарищи, Болезнь может быть находиться на разных стадиях, просто одному человеку достаточно пропить одну упаковку в месяц, а другому человеку надо пить 6 упаковок 6 месяцев, либо, либо год, и тогда уже смотреть, будет что-то или не будет. Поэтому вы сами понимаете, что э, доза, дозировка и время приема будет зависеть только от вас. То есть э, для того, чтобы не заболеть раком, вам необходимо просто полноценно знать цепочку, которая, которая повреждена, в организме, то есть, допустим, щитовидная, фосфорно кальциевый обмен и ваши зубы, допустим, половые э, органы. Вот, вот эта цепочка, она срабатывает, вот она может поломаться в любом, либо в, в разных местах она может поломаться, либо в каком-то одном месте, и у вас, будут, у вас будут следствия такие, ну, неприятные. Как только вы восстановите и найдете именно причину, Значит, у вас сразу все восстановится и у вас все снимется, как у меня тогда от одной таблетки медисоя, буквально как по мановению волшебной палочки, исчезли все вот эти явления, от которых я не могла избавиться. Абсолютно все исчезло. Восемь месяцев я пробыла на этом лечении и больше организм не сам сказал, что все, мне больше не нужно. То есть вы должны учиться слушать свой организм. Но и помимо этого всего, вам придется... С нашей, наша медицина не просто безграмотная, наша медицина сейчас опасна. Поэтому, уважаемые товарищи, когда у вас диагностируют, либо у вас начинают часто выпадать пломбы, большое количество калиса, быстро разрушаются зубы, вы каждый месяц ходите к стоматологу, убедительная просьба, сходите, сделайте, э, это самое, сделайте пожалуйста, УЗИ диагностику щитовидной железы. Вполне возможно у вас увеличена щитовидная железа и на ней есть узлы. И поскольку нарушен этот обмен, у вас будут страдать зубы, потому что в первую очередь, особенно у женщин, страдают зубы почему-то. Обычно мамы говорят: я на тебя отдала два или три зубика или один зуб свой. Вот когда ты у меня была в животике, значит я отдала на тебя свой один зуб. Вот поэтому всего вам самого хорошего, самого наилучшего. Значит, проблемы с зубами порой и с пародонтозом, решаются очень просто, поверьте мне. И еще запомните, что проблемы с пародонтом, такие как вот гингивит, никогда не бывают без проблем с гигиеной полости рта. Вы можете неправильно чистить зубы, вам об этом никто не рассказывает, вам начинают назначать совершенно дорогие умопомрачительные какие-то ополаскиватели, кстати, очень много обсложнений э, дают ополаскиватели зубов и воспаление. И какие-то непонятные повышенные чувствительности и все прочее дают ополаскиватели. Поэтому здесь я очень прошу, не применяйте никаких ополаскивателей. Заваривайте травы. Самая сильная трава – это зверобой. Заваривайте, полоскайте зверобоем. Это универсальный антибиотик, который идет против любой микрофлоры. И аэробной и анаэробной. Ему абсолютно без разницы. Он уничтожает любую микрофлору. А все остальное уже добавляйте. Вот видите, оказывается... Я надеюсь, что я убедила вас в том, что состояние нашей зубочелюстной системы, а также костной системы в области ваших челюстей, в области зубов и самих зубов зависит от деятельности эндокринной системы и щитовидной железы в частности. Если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте лайк. Не забывайте написать свои мнения по поводу этого видео, потому что я делаю видео, ориентируясь на ваши вопросы. Еще вы можете со мной связаться в скайпе, но мы работаем через пожертвования, через дотации, поэтому мы не определяем никаких цен, у нас не платная организация, мы взяли на себя функцию помощи тому, кто нуждается, я очень болею за животных, поэтому я помогаю животным. Вот, потому что людям есть кому помогать, и животные у нас сейчас остались совершенно в беспомощном состоянии. Я помогаю животным, которые имеют тяжелые травмы, у которых травма позвоночника, травма головы, травма... Э, очень многих я брала их к себе домой, и там вылечивали, и воспитывали, а потом уже отдавали обратно и... Этих животных забирали, я была только рада, и забирали мои пациенты. Я очень рада. Спасибо большое всем тем, кто такие вещи делает. Я вижу, что доброта людей все-таки не потерялась от того бардака, который сейчас происходит у нас. Но, к сожалению, смена социального строя такой, в принципе, и должно быть. Другого быть просто не могло. Поэтому сейчас в самый страшный момент для нашей страны и вообще для всех нас нам нужно самое главное не потерять доброты в собственных душах, в собственных сердцах. Я очень рада, что я вам все-таки объяснила про щитовидную железу. Значит, если у вас все-таки УЗы на щитовидной железе, первое, что вы должны сделать, вы хорошо, что у нас сейчас можно сделать УЗИ щитовидной железы платно, то есть вам не надо бежать, идти, уговаривать доктора, дать вам направление, пожалуйста, вы можете пойти, заплатить и сделать УЗИ, -щита... это я считаю, то, за что можно платить и нужно платить. И запомните, каждый год вы должны в одно и то же время, желательно в одной и той же клинике делать УЗИ щитовидной железы. Ну, не делайте там, где клиники однодневки, делайте в каком-то, допустим, центре большом, который стационарный, никуда не убежит, не уйдет, там постоянно у нас диагностических центров сейчас полно везде. В какой-нибудь поликлинике. Если вы... часто бывает так, что можно УЗИ сделать в своей собственной поликлинике, там есть и платные варианты, есть и бесплатные варианты. То есть если вам надо, врач вас не понимает, терапевт и не назначает либо эндокринолог, сделайте это платно от, от себя самого. То только не торопитесь сдавать анализы. Анализы, во-первых, очень дорогие, они не информативны, потому что они могут измениться только тогда, когда вы... Эти анализы, вот то, что они предлагают вам делать, они покажут патологию тогда, когда уже вы будете при смерти. Вот только тогда они покажут патологию. На данном случае, у меня, допустим, они не показали никакой патологии. А мне именно в щитовидной железе нужно было кричать СОС. Поэтому я перестала делать вот эти дорогие анализы. Это просто высасывание денег с вас. Они абсолютно ничего вам не дают. А вот у УЗИ щитовидной железы очень, очень информативное обследование, которое даст вам очень-очень много. И еще, если у вас все-таки пародонтоз, если у вас патология щитовидной железы, то откройте, пожалуйста, Google и почитайте сами, самостоятельно. Очень много, очень много литературы в общем доступе. Вы можете прочитать. Я думаю, что можно уделить своему здоровью и своей проблеме достаточно большое количество времени. Всего вам хорошего. Я рада, что вы были со мной. Если понравилась информация и она вам оказалась нужна, ставьте лайк. Пишите обязательно в комментариях ваше мнение по поводу этого, а также ваши случаи. значит Я не сказала, мы, мы можем связаться в скайпе. И поговорить по вашей проблеме. Пожалуйста, я могу отследить вашу проблему. Вот как отследилась вот этим молодым человеком, который из Сибири вот приезжал в Москву. Слава Богу, в Москве ему сделали все, что я ему говорила. Кстати, его очень сильно отговаривали делать резекцию хирургическую резекцию, о которой я ему говорила. Но я ему настаивала на том, что говорю: у тебя зубы не в два ряда, а они у тебя не растут заново. Поэтому будь добр, пожалуйста, эти зубы сохранять. Потому что. Наша медицина, а тем более стоматология, она обязана сохранять зубы, а не удалять их при каждом неудачном лечении. Поэтому пусть, если уж доктора так настроены, то сделайте так, вот как сделал этот человек, что он заставил себя к доктору заплатить и оплатить ему то лечение, за которое он вынужден был, за вынужден был заплатить большие деньги для того, чтобы сохранить свой собственный зуб. Но сейчас будем смотреть, сейчас будем лечить э, и так далее. Я очень рада, что вы со мной, я очень рада, что подписчики подписываются. Спасибо за ваши э, благодарные комментарии. Ну, те, кто оставляют хамские комментарии, я просто забаню, пожалуйста, оставляйте.